Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Минсельхоз России не прогнозирует значительный рост цен на макаронные изделия. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Минсельхоз не ожидает значительного роста цен на макаронные изделия. Министерство ведет работу по сохранению стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке. Факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой и Генеральной прокуратурой, сообщили в ведомстве. По данным Ментельхоза, потребительская цена макаронных изделий, Изделий, зависит от других факторов, в том числе транспортных, административно-хозяйственных расходов, торговые наценки, несмотря на высокую долю муки, себестоимости изделий. Российское телевидение не перестает вещать на о могучем сельском хозяйстве нашей страны, о ее небывалых достижениях, только вот цены на продукты питания при всех этих достижениях как росли, так и растут. Газпромбанк подписал соглашение о сотрудничестве с общероссийской общественной организацией по развитию казачества, Союза казаков-воинов России и Заропиижи и автономной некоммерческой организацией Гонпольный клуб ⁇ Донские казаки ⁇ ЮФУ. Об этом говорится в сообщении кредитной организации. Стороны подписали соглашение о совместной работе в решении приоритетных задач социально-экономического развития организации, их членов, укрепление их экономического и промышленного потенциала, реализации инвестиционных программ и проектов, обеспечении населения и субъектов предпринимательства широким спектром высококачественных банковских услуг. Капитал, возрождая казаков, мечтает вновь обрести в давнем союзнике казачестве машину для подавления классовых протестов. В России уже в ближайшее время могут ввести новый штраф для автомобилистов, не оплативших проезд по платной дороге. Соответствующий документ одобрили депутаты Госдумы в первом чтении, сообщает ТАСС. Ранее законопроект получил поддержку правительства ИРФ. В случае окончательного одобрения документа, владельцев легковушек начнут штрафовать за неоплаченный проезд на 2500 рублей, а водители грузовиков и автобусов на 5500 рублей. Порой кажется, что придумать новые штрафы и налоги – любимое занятие буржуазной власти. Что не закон или приказ, то новый способ для власти залезть в кошелек наемного работника. В селе Красное Оренбургской области на улице Чапаева поставили памятник его убийце. Композицию посвятили уральскому казаку и участнику Первой мировой и гражданской войн Тимофею Сладкову, который в 1919 году разгромил штаб 25-й стрелковой дивизии и убил ее командира Василия Чапаева. Открытие памятника состоялось 17 октября 2020 года недалеко от храма Вознесения Господне. Какая власть, такие и герои. Раз власть в стране буржуазны, то и восхваляет у нас белых палачей, воевавших против советской родины и идей социализма. В Новосибирске на улицу вышли будущие жители-дольщики Новомарусина, домов-застройщиков ПТК-30. Директор фирмы провел в СИЗО два года и вышел в 2019 году. И авантаж, долгостроив на улицах Тульской, Печатников, жилкомплекса «Радужный». Участники пикетов требуют справедливости. Они хотят привлечь нерадивых застройщиков к ответственности, а также получить свою компенсацию, пишет наш дом Новосибирск. Наемные работники влезают в ипотеки под ужасающие проценты, чтобы элементарно обрести крышу над головой, а после этого еще и не могут получить купленное жилье. Вот они, жестокие реалии капитализма. Товарищ, вступай в борьбу за социализм, пиши на почту в описании. Товарищ, разрушим капиталистические оковы вместе! Вступай в борьбу за социализм! Пиши на почту в описании, подписывайся на нас в соцсетях, заходи в Дискорд.